Всем привет! Вы на канале и сегодня снимаю видео, которое называется "Мама, купи мне пони на экскурсии". И давайте начинать. Так, дети, вы уже все записали? Да, да. Прочитали? Да. Так, хорошо. Тогда давайте посмотрим, кого нет. Радуги. Угу. Радуга. Угу, все хорошо. Так, дети, ваши родители. Э, так скажем, устроили вам ну, такой небольшой сюрприз эм, ну, такой, скажем, хорошенький. Они сказали, что на следующего урока не будет. Рай, мы пойдем домой. Нет. У вас же еще потом уроки будут? Нет. А, да, у вас последний. Тогда еще лучше. Сейчас вы все со мной собираете портфельчики идете вниз. Эм, Mm. Ну, давайте лучше подождем, у кого есть еда, может быстро покушать, так как до конца еще урока осталось 15 минут. Mm. Пока все перекусывают, ну, кому надо там собирать портфель, если кому-то надо приодеться, идет вниз, берет одежду. У нас будет экскурсия в музей... Э бриллиантов и всяких красивых там камешков там будет очень красиво там будут сверкать всякие изумруды там всякие бриллианты там будет очень красиво после экскурсии вы можете купить сувениры. вы же взяли деньги я уже вас спросил сегодня да. да да да да да молодцы так сейчас подойдут два сопровождающих это мама ради да я знаю и мама старлайт да наши мамы кстати, это я оставила. Вот эта училка, которая там болтает. Это наша учительница классная. Она у нас ведет математику. Яблочки. Да. У нас веселый класс. У нас в классе очень мало людей. Ну, вы сами можете увидеть это. У нас вообще выпущено всего, но радуга отсутствует. Это ее лучшая подруга. Флаттерши. это две подружки, они очень дружные. Это Лили Блоссом и Флауэр Вишес. Мы с Ральти, я думаю, вы не знаете, кто такая Ральти. Ой, долгая история, вы наверное не знаете. Хотя напишите в комментариях, кто знает Ральти? Думаю, никто. Мы с ним тоже лучшие друзья, не дразлива да с детства. А это две такие, скажем, крутые девочки. Искорка, ну и два лоты все зовут и Пинки. Они очень крутые. Вот так вот такой у нас веселый класс. Заметьте, у нас очень маленький класс и ни одного мальчика. Да, вот такой у нас веселый класс. Но нам он и нравится этим. У нас почти подгрупп нет. У нас всегда все уроки, мы никогда не делимся и сидим с кем хотим. Да, нам очень повезло. Почему у нас такой маленький класс, честно, не знаю. Никто не захотел просто, не знаю, в наш класс. Поэтому нам и так хорошо. Ну что ж, давайте все уже послушаем нашу чуку Так, я надеюсь, вы все поняли мои указания. Так, ну вот идут родители. Ой, да. Здравствуйте, здрасте, здрасте. Так, здравствуйте. За салоном принцесса Каденс. Вы готовы? Да, готовы. Все, тогда деточки, идем в экскурсию. Ура! Привет, мам. Привет, мама. Привет, привет. Так, все у нас есть взрослые, это очень хорошо. Ну что ж, давайте собираться и идти уже на экскурсию. Так, строимся парами, давайте, давайте. Так, все, молодцы, молодцы, молодцы. Ну что ж, а радуги нет, странно, она же должна была прийти на экскурсию. Здравствуйте, вот и опоздавшая, почему не была в школе? Вот у меня папа в занятии Ой, долетела. Ой, я думала, не долечу. Я все машины обгоняла, честно. А -а -а -а. Привет, Ра, Радуга. Привет, Владерша. Так, все, все готовы, весь класс сбори. Ну что ж, идемте. Все. Э, в музее. Итак, вот вам представим самые известные образцы нашего музея. Пожалуйста. Так. Вот, вот это эм, красный эм, рубин, вот, э, еще один. У нас тут представлены два образца. Самый большой вот этот, тут э, он в виде сердечка, очень красивый. Еще есть всякие, э, там, бриллианты, рубины, вот, все тут представлено. Допустим, вот этот вот бриллиант был нам доставлен в в 1985 году из Европы его доставали из гор. Он был очень важен для итальянской экспедиции. Вот такая интересная экскурсия у нас в школе. Да, мы, конечно, очень любим со школы ходить на всякие экскурсии. Это здорово, но иногда скучно. Слушайте, откуда достали каждый камушек. Вот так вот достали вот этот камень А вот этот камень э, мы, э, тьфу, господи, Достали французы э, В 18 веке тоже Его достали очень интересным образом Сейчас вам расскажу как так, После экскурсии Так, ребятки Все, экскурсия закончилась Здесь вы можете прикупить себе сувениры да, здесь все выполнено из ну кварца, так скажем, очень такие, ну в принципе, дорогие вещи такие, вот всякие игрушечки, ну и конечно сами камушки. Ну это подобие камушек вам сразу говорю, ну, конечно не индепляр, который у нас там стоят, но вы можете в память о нашем музее приобрести вот такой э, красивый камушек. Уа, ты будешь что покупать? Да, я попрошу маму. А что ты именно хочешь? Я хочу камушек и пони. Я тоже хотела. Попросим, мам. Да, попросим. Так, девочки, все, можете покупать. Я себе камушек куплю. ля, -ля, -ля, -ля. Я вот эту очень хочу камушек. А мне... мне, пожалуйста, вот этот вот камушек. Ам, хорошо, хорошо. Все, ваш камушек. Ура, мой камушек. Та -та -та -та -та. Дай какой он красивенький. Сейчас я в сумочку засуну свою. Так. Девочки, ну давайте убирать что-то. Вот у меня уже в сумочке мои все. Так, когда вы все купите, подходите вот к этой стенке. Здесь мы собираемся. Девочки. А, да, да, да, да, что, что, что. Будьте что-нибудь брать? Да, мам, я хочу, и я хочу, и я хочу. Да, тут много чего интересненького. Дочь, что ты хочешь? А Я хочу пони. Пони? Ну, пожалуйста. Не знаю. Я тоже, да? Ну, что, купим пони. Ну, давай. Ну, давай купим. Хорошо, давайте, убирайте. Ты какую хочешь из этих двух? Я, я, я, я очень хочу вот эту. Вот, вот она. Я как раз хотела ту. Как хорошо получилось у нас. Угу. Так, мы выбрали. А вы будьте, может, тут всякие другие фигурки есть, вырезанные из... Вот я, например, не знаю, как ты. Я, я не знаю. Я, я себе хочу взять вот, вот эту вот фигурку. Очень красивая. Угу. А я себе очень хочу камешек взять на память. О, я тоже тогда камень возьму. Ну, и так, чтобы тебе, наверное, вот эта фигурка, дочке. Подарю. Так. Так, сейчас, я возьму вот этот камешек, а я... давайте покупаем, бздык-бздык, там все в пакет общим, потом все разгребем, бздык-бздык, ой, бздык-бздык, и еще раз, бздык. Все, у нас все готово, все куплено, я думаю, вот отсюда, угу. все, да, здорово, у нас получилось. Как нам хорошо, что мы с мамами были. Да, да. Да, доченьки. Вам очень повезло. Угу. И подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки, если вам понравилось такое видео. Всем пока! Пока-пока!